Здравствуйте, дорогие друзья, с вами я Владимир Тюняев и канал Техногон. Сегодня мы поговорим с вами о состоянии образования, о том, почему родители возмущают то состояние образования, которое в нашей стране сложилось, о праве выбора родителями системы образования и контента образования, вот на все вопросы, которые связаны со здоровьем детей, с выбором родителей, с правом родителей на выбор, мы сегодня и поговорим. Итак, подписывайтесь на наш канал и мы начинаем. Состояние детей из года в год ухудшается. Та динамика за последние 20 лет. И та динамика заболеваемости, которая у всех на слуху, у всех на виду. И тем не менее, с 2016 года в системе образования, особенно в Московской, вводится так называемая Московская электронная школа. Или перевод на цифровые платформы, кстати сказать, которые методические гигиенические, никак не обоснованные, никем не проверенные и никем не были утверждены. Мы начинаем цикл передач о тех новаторах-педагогах, начиная с Антона Семеновича Макаренко, Щетинина, Жохова, Аманашвили и многих-многих других. Они вводили те системы, педагогические приемы, которые позволяли сделать детей нравственно здоровыми, ориентированными на труд созидательный и чтобы они были человеком с большой буквы. Даже в те времена э, их осуждали, им не давали внедрять эти школы. Как впрочем, и мы помним, что школу Щетинина закрыли в прошлом году и что сам Борис Петрович умер. И его дело, тем не менее, все-таки живет в сердцах людей, его воспитанниках, которые продолжают нести ту основу, педагогическую основу, которую заложил Щетинин. В данном случае мы сегодня поговорим о начальной школе, которую, вот я, будучи знаком с Михаилом Петровичем, и говорили мы о начальной школе, которую мы готовили на базе методики, разработанной, Жоховым Владимиром Ивановичем и который сегодня удачно ее реализует в нескольких десятках школ как Москвы, так и Московской области. И эта система, когда мы начинали с ним сотрудничать в Челябинском госуниверситете и в проект вошли около 60 школ и около половиной тысяч детей, тогда же был сделан анализ здоровья детей. А вообще эта школа, здоровье сберегающее. Ведь смысл в том, чтобы сберечь здоровье детей, а ведь школа не закладывает те основы нравственного и духовного совершенствования, которое бы привело к физическому здоровью. Я был участником создания мультимедиа начальной школы, коллектив, который состоял из педагогов начальных классов и тех профессоров, профессорского состава и преподавательского состава Челябинского государственного университета. Я лично занимался тестированием детей по методике Баевского по здоровью. По ссылочке вы можете посмотреть на отчет мультимедиа начальной школы, какие результаты сравнительные с контрольными классами были получены. И вот эти сравнительные данные позволяют нам сказать, что та методика, заложенная Владимиром Ивановичем Жоховым, она несет в себе здоровье, сберегающую технологию преподавания тех предметов, которые входят в начальную школу. То есть математика, риторика, русский язык, в том числе физкультура и прочие навыки, которые приобретались с детьми во время обучения и образования. Но прежде мы сделали анализ состояния здоровья детей. По данным на 1999 год, которые были опубликованы, Около 3% выпускников средней школы были практически здоровы. А более 80% были с хроническими заболеваниями. Около 70% с психическими отклонениями. В первый класс уже поступали дети, у которых диагностировались практически у 80% отклонения от здоровья. И всем известные статьи, которые были опубликованы, что некому в армию идти по здоровью, по состоянию здоровья. И вот эта констатация фактов, говорящих о том, что здоровье у детей не только желало быть лучшего, но оно просто катастрофически падало. И вот за эти 20 лет что происходит? Если мы берем оценку здоровья детей, по санитарным нормам, по тем требованиям, которые были изложены в 1996 году по состоянию здоровья и по охране здоровья детей, подростков. На этот счет работали отделы социально-гигиенического мониторинга детей и подростков в Роспотребнадзоре. И наблюдаем, что происходит сегодня. Сегодня практически мониторинг отсутствует. Мы не знаем в каком состоянии дети находятся. Масса статей, посвященных здоровью детей, она публикуется, но нет системного анализа. Вот за 20 лет к чему пришли школьники. Медосмотры в школах отменили, врачей убрали, медсестер убрали. Практически наше направление деятельности, того объединения родителей Москвы, которые борются сейчас за то, чтобы перевести детей, на ту систему образования, которая была до цифровизации. Вводя и Московскую электронную школу, и методы э, обучения на цифровых носителях, не была проведена гигиеническая оценка. Вот в Челябинском госуниверситете мы делали эксперимент 5 лет. 5 лет отрабатывали на огромном количестве детей ту методику, которая была предложена Владимиром Ивановичем Жоховым. И получили в результате эксперимента ту программу, которую мы назвали здоровье-сберегающей. По сравнению с теми обычными программами, которые используются в школах, в данном случае в начальной школе, школе дети в университетских классах, вот, которые э, трудились по... Той программе которую мы отрабатывали они имели во-первых успеваемость в полтора два раза выше они имели здоровье в два раза выше то есть по количеству пропущенных уроков и по тем навыкам и их предрасположенности желание учиться это была огромная разница в сравнении с теми обычными классами они себя ведут на уроке физкультуры например какая их активность какая радость у них в сердцах возникает. И вот по этому сравнению можно показать, насколько правильный путь был выбран как раз Владимиром Ивановичем Жоховым. Результат получился хороший. Всего лишь 32 недели, за которые можно дать начальную школу, и дети становятся здоровыми, нравственно воспитанными. Были у нас случаи даже, что дети перевоспитывали родителей. Вы можете по ссылке... Внизу посмотреть на письмо родителей целого класса, которые просили перевести их детей с третьего класса сразу в пятый, потому что они уже освоили курс начальной школы по всем стандартам, которые существовали и существуют на сегодняшний день. И даже более того, у детей появляется мотивация к познанию. Они не хотели уходить на каникулы. Они начинали читать энциклопедии, они начинали развиваться творчески, рисовать, танцевать, петь, потому что на каждое, каждое начало каждого урока начиналось с песни, с песни позитивной, и они хором ее пропевали таким образом, во-первых, развивали артикуляцию. Произношение слов, дружеский коллектив формируется. А главное, это любовь педагога к детям позволяли сделать класс таким дружным, что они начинали опережать ту систему образовательную, которая ну, сложилась в обычных школах. А теперь вы посмотрите, что сегодня происходит на самом деле. Почему взбудоражена родительская общественность? Почему происходит... Все помимо воли родителей, ведь если мы вспомним о законе об образовании, то там четко написано, что родитель отвечает за воспитание и образование своих детей. Почему-то насаждается та система, которая по большому счету разрушает ребенка, и это отрицается и в департаменте образования, и Абсолютным большинством директоров, которые только реляции успешные поют. И поэтому родители подняли тревогу. А mm -hmm. многие из них, вот, например, наш подписчик, отказался от дистанционного образования, образовывал сам. И многие-многие родители в данном случае, вот, посмотрите mm -hmm. на наш предыдущий ролик, когда наша инспекторская группа вошла в школу по заявлению родительницу, у которой ребенок, Потерял здоровье. Почему-то внедряется система цифровой платформы, когда ребенок сидит за техническими устройствами, планшетом, интерактивной доской, теми же роутерами. Вопрос, зачем это делается? Ведь это совершенно чуждая среда для образования. И ребенок, во-первых, страдает и утомляется психологически. Помимо этого, идет воздействие облучения, потому как не учитывается множество факторов, связанных с специальной оценкой условий труда. Преподавателей-школьников должна быть обязательно проведена всеми директорами школ, потому что они в одной среде находятся. А это единая среда – это труд. Кстати, по Конвенции о защите прав ребенка запрещен детский труд. А если мы говорим о той среде и тех инструментах, которые использует цифровая школа, то это труд за компьютером. Множество споров, возникающих, что это безвредно, это, извините, подлог. Потому что используются СВЧ-передатчики, в данном случае роутеры. Это используется напряженность магнитного поля, создаваемая интерактивными досками, напряженность статического поля, не учитывается аэронный состав и много-много еще тех, Факторов, которые химические, биологические, напряженность труда и так далее, и так далее. И вот это все не учитывается, а должно учитываться. Не используются средства защиты дополнительные, которые проверены, опробированы. В данном случае мы всем говорим, что наши изделия нейтроника лучшие в мире. И доказываем это, и доказали более 50 исследованиями, которые проводили за последние 20 лет. По санитарным нормам все должны... Средствами защиты быть снабжены при работе с теми же самыми компьютерами. Санитарные нормы, говорящие в 1996 году о времени использования а, терминалов, то есть компьютеров, позволяли тем же школьникам начальных классов 15 минут один раз в неделю, запомните. А теперь мы берем sp 3648 2020 года где уже позволяется, извините, два часа ежедневно. А здоровье что у детей стало другим? Я уж не говорю о том, что если вы зайдете на Мосру и посмотрите а, Московская электронная школа. Странно. Разработана коллективами родителей и педагогов. Не указано, кем разработана, когда разработана, кто ее проверял, кто делал оценку, как методически она была обоснована. И никаких ссылок нет. Вот удивительно. Но почему-то она очень простым способом вошла в образовательный процесс школ. Родители должны знать и иметь право выбора той системы обучения и образования, которая существует. А не есть десятилетний ребенок сто лет назад умел практически все делать по домашнему хозяйству и быть за отца, то сегодня мальчики и девочки в 20 лет не умеют практически ничего. И наша задача, и профсоюза альма матер и родителей Москвы общественного движения как раз помочь государству в правовом поле по желанию родителей, а это их право, создать ту социальную среду обитания, обучения, семейного благополучия, которая будет способствовать укреплению здоровья детей, укреплению их нравственных устоев, для будущего нашей страны, для безопасности нашей страны и для процветания нашей страны. На этом сегодня закончим. Подписывайтесь на наш канал. С вами был Владимир Тюняев и канал Техногон. Всего хорошего.